А Викисов Георгий. Георгий, передаю слово тебе. Вот Все твоя, да, твоя часть. Я встану. Так, я не знаю, как там по трансляции. Ну, я, ну нужно встать. Надо было бы сюда приходить. В общем, да, всем привет. Меня зовут Георгий. Я сегодня вам расскажу такую информацию, после которой вы придете домой, станете совершенно другими людьми. Вот такие вот дела, да. Сегодня я у вас тут в качестве блогера, специалиста по рекламе и журналиста, поэтому сейчас я вам расскажу информацию, и можете задавать мне вопросы, связанные с этим делом. Все, погнали, вы готовы? Давай. Погнали. Следующий слайд. Настоящий блогер, кто он? Блогер это человек, который хочет заявить миру о чем-то. Мнение которого, эм, мнению которого прислушиваются За ним следуют, блогерами хотят быть Хотят быть на ними похожими Вы, наверное, знаете, да? Блогеров называют инфлюенсерами или лидерами мнений Чтобы обладать своим мнением, нужно обладать знаниями Постоянно учиться, анализировать информацию Посещать форумы всероссийские, местные Даже вот встречи сегодняшняя, которую мы проводим вы большие молодцы, что нашли время, пришли сюда обучаться. Это уже дорого стоит. Потому что я на самом деле не ожидал, что у вас будет даже вот столько. Я думаю, человек будет два придет. Ну типа кому ну, интересно обучаться. Ну, сейчас легче тиктоки посмотреть, всякие, полистать, снять себе этим. Хочу задать вам вопрос, чем отличаются жвачка и книга? Жвачка и да. Здравствуйте. Хорош... Здравствуйте. Хорошо, хорошо, вот ну, жвачка же жевала бросила. а книга, она Я всегда. Да, ты правильно ответил. Смотрите, точно так же и с блогерами. Есть блогеры жвачки, а есть блогеры книги. Смотрите, у вас есть пачка жвачек, там 10 штук. Вы одну взяли, пожевали, она вкусная, она сочная, Тут упаковка очень красочная, красивая, Пожевал, выкинул. взял следующую жвачку, выкинул. Это блогеры жвачки, они быстрые. Это блогеры, которые хайпуют, набирают просмотры, лайки и они забывают. Блогер-книга это человек сознания. Ты его посмотрел, прочитал и поставил на книгу, на полку книгу эту, да? Через время ты вспомнил, как тебе было хорошо, когда ты эту книгу читал, ты ее взял и перечитываешь. Следующий слайд. Как стать блогером, если закрыли Инстаграм и Ютуб? <связывая> Первое, это нужно отбросить все свои переживания, потому что социальные сети это лишь инструмент, на котором вы играете. Смотрите, вот у вас есть гитара. <связывая> Инстаграм это или YouTube закрыли. У вас эту гитару отобрали. Вы на ней хорошо играли, отобрали все. Но навык, который у вас был, редактировать фотографии, снимать видео, он у вас остался. Вы возьмете другую гитару и начнете на ней играть. Да, будет адаптационный период, потому что гитара новая, у нее может размер отличаться, струны не металлические, а неоновые. Придется приноровиться, но останется у вас, в общем, навык. Поэтому сейчас золотое время для того, чтобы учиться снимать видео, фотографировать, редактировать, фотошопить. Будет очень классно, если вы прям после этого мастер-класса сразу же создадите свои странички в наших социальных сетях. Ну, очень много сейчас появляется социальных сетей, где ниши не заняты. В Ютубе, в Инстаграме там уже все занято. Бьюти-блогеры, девочки, там конкуренция нереальная, психологи нереальные. А наши социальные сети только развиваются, поэтому можете в принципе стать там как биткоин. Кто знал в 2005 году, что да, сколько тогда биткоин стоит рублей 100, сейчас он стоит 4 миллиона. Вы можете стать тем же биткоином в принципе сейчас в наших социальных сетях. Даже лучше, чем биткоин вы станете, я, я вас верю. Главное просто не сидеть на диване, а что-то делать. Но, есть большое но. Просто снимать видео, просто уметь работать с графикой для блогера сейчас недостаточно. Если вы хотите быть блогерами-жвачками, это достаточно. Если вы хотите выбрать путь блогера книги, нужно, естественно, поработать. То есть блогер это как такая самодостаточная единица, как журналист. Блогер также должен во многом разбираться и многое знать. И вообще, если вы решили встать на путь публичности, вы должны понимать свою ответственность. Каждое ваше слово будет под прицелом, каждое ваше слово будет конкретно влиять на людей. То есть, если вы хотите быть публичным человеком, просто от балды что-то сказать, ну, это останется у людей, вы будете формировать их взгляды, поэтому к этому нужно относиться серьезно. Очень важно читать книги, и вообще книги очень разные. Почему? Чем больше книг вы читаете, тем больше вы знаете, тем больше ваш словарный запас, тем интереснее вас слушать тем вы становитесь авторитетнее для людей. Они к вам прислушиваются, хотят следовать, походить на вас. Вы видите, да, всякие в интернете подборки, какие книги читать. Все советуют вам, какие книги читать. Я вам скажу так. Советы эти слушать не нужно, потому что конкретные книги, которые советуют вам, могут не подойти. Если вы сейчас не читаете, но хотите, да, у вас план, начните читать... То, чем вы интересуетесь темой. Если вам нравится спорт, читайте про спорт. Я вообще начинал читать с журналов. Честно признаюсь, вот эти, JQ, Forbes, я покупал себя, чтобы ну, читать. Потом меня увлекло, завлекло. И буквально за 4 года я фотографии не приложил, у меня 150 книг в библиотеке я собрал на разные темы. Ну и вообще, если вы будете читать то, чем вы интересуетесь, вы будете в процесс вовлечены. И со временем книги будут находить вас сами, ваши интересы будут меняться, и книги будут появляться сами собой, вы будете читать, и первая книга, от последней книги, которую вы будете читать, будет кардинально отличаться. Следующий Как справляться с депрессией, оттуда черпать вдохновение. Начнем с того, как имею ли я вообще право рассуждать на эту тему. Это же психология. Какой человек вообще? Я имею право рассуждать на эту тему, потому что я учусь в Кубанском государственном университете на факультете управления и психологии. Плюс у меня огромный опыт взаимодействия с людьми, общения. И во многих ситуациях я был, в которых я наработал свои методы, как решать вот эти состояния серые, депрессия, вот эта хандра, когда тебе ничего не хочется. Я вам хочу сказать, что эти состояния появляются от рутины, когда каждый день у нас один и тот же. Как, как, ничего, ничего нового. Mm -hmm. Наверное, вы, вы замечали, смотрите, mm -hmm. если вы не запланировали свой день. Кстати, самое интересное сейчас, вы успеете. Mm -hmm. Наверное, вы замечали, что когда вы не, не подумали с вечера, что будете делать на следующий день, вы расходит примерно так: вы просыпаетесь, что-то телевизор включили, хоп, кто-то позвонил, вы поговорили, тут кто-то позвал, тут же, вот, уже вечер, день прошел, а день пустой, и так повторяется. Но, когда вы спланировали свой день, когда вы написали, что будете делать, уже к вечеру вы себе скажете, я сделал это, я починил вот это, я тут вот убрался. То есть какие-то маленькие вещи, но день у вас будет наполненным. Вот точно так же и жизнь. Если вы наполняете каждые своих дней, расписываете, что вы будете делать, у вас будет много насыщенных дней. И жизнь, соответственно, будет насыщенная. Жизнь у нас насыщенная, мы счастливые, депрессии нет. Если счастливые мы, счастливые рядом люди, потому что мы эту энергию излучаем. Вот такие дела, да. Я желаю вам прежде всего быть хорошими, добрыми людьми, ответственными. Это самое важное. Все остальное, оно прибудет с вами. Вот. Желаю вам быть блогерами, книгами, не блогерами, жвачками. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Большое. А, ребят, предлагаю перейти к вопросам. Да, давай. Давай. А какой зайцев тебе будет? Смотри, у меня в Ютубе 21 тысяча подписчиков. Жорка у меня канал. Можете прямо сейчас посмотреть, пока не заблокировали. Инстаграм, как вы знаете, вчера заблокировали. Все. Там у меня было 4 тысячи. Как это, как а, а мне не жалко, в принципе. То есть будут новые социальные сети, будет новая платформа. Давай. Как вы пришли в сферу и как начали развиваться? Так, так. Мы с мамой пошли в магазин, в гипермаркет. Там были скидки за наклейки. Вот, нужно, было, <губит> да, нужно было собрать буклетик с наклейками, и тогда портфель будет стоить не две тысячи, а пятьсот рублей. О. Вот мы собрали, я купил этот портфель, и я решил, что ну, нужно рассказать людям. Пусть <губит> берутся а, портфели. Да, по О, это очень интересно. <губит> <лизный. губит> а, не, не, ладно. <губит> <губит> я, <губит> <det> я, <губит> вот. можете... я снял обзор, выложил в YouTube. <губит> <губит> Да, это лет 7 назад. Давайте посмотрим. Вот, вот. и все. И там сейчас, по-моему, 17 тысяч просмотров. Это вот первое видео было. Вот так вот. Мне захотелось поделиться с людьми, что вот, портфель 100 рублей вы можете тоже. Вот так вот. Потом начал снимать пародии на блогеров, на известных. На Ивангая снимал. Хайп не нереальный был. Ивангай прокомментировал прокомментировала лайкнул. Like. И от него стали подписчики приходить, там сейчас, сколько там, просто, наверное, 1400 на той пародии. Вообще сразу хотелось что-то показывать людям, но определенной темы не было. Я не знаю, что конкретно снимать, у вас тоже может такое возникнуть, что снимать. Признаюсь, я был блогером желачкой жвачкой. Да, и вот я снял все подряд. Все да? то есть, смотрите, но это путь на самом деле не очень. Вот смотрите, я снял пародию на Ивангая, я снял приколы на 1 апреля. Приколы на 1 апреля там 500 тысяч. Оно в топ ютуба, оно первая рекомендация было. И люди на меня подписались и за Ивангая, и за приколов. А как только я начал что-то умное выкладывать, Две просмотров, пятьсот просмотров. То есть люди подписываются не из-за твоего внутреннего мира, да, а из-за того, что ты вот что-то смешное пукнул где-то. Вот им понравилось, они подписались, Если хотите строить такую именно карьеру блогера-книги, лучше определить тему и вот двигать ее. Люди будут вот за нее подписываться. А какие книги вы можете сформулировать? <связать> ну, наверное, книги. И книги посоветовать? Да. <связать> Ну, смотри, то, что тебе интересно, нужно читать. какие вы направления читаете? Вам все интересно? Мне интересно, художественная литература, это раньше я ее ненавидел. Изровелье Наша. Я вам советую прочитать Деляева, Ариэль. Запишите, вот прямо на голову бывает. Я с нее начал читать художник. Мне очень интересно биографии людей читать. У Шварценеггера интересная. Он, он, он рассказал, как там э, в Голливуде он, как он стал, там губернатором, это все очень интересно. И что еще что еще психология. О, психология. Ну да, да всякие вот эти ни сын, ни а -а -а. Да. Что, не сын, не мой. Это популярные книги. Ну хорошие. тоже. По поводу психологии. Я настолько много ее читал что меня от меня уже тошнит. Вот эти книги, вот эти, мотивация, цели... Деньги, как стать миллиардером, да, за один день. Но это, это, это путь, это нужно было мне прочитать, да, чтобы понять, что ну, из этого всего можно было вот так зайти прочитать и, и это не читать. И понять. Вот. А вот эти книги, которые вы прочитали, помогли не в блогерской сфере? Они меня сформировали, да. Каждая книга, вот я думал, вау, я читал, думал, вау, вот тут вот классные мысли написаны. Сейчас я к ней год назад вспоминаю, господи. Господи. Я бы сейчас такое бы не читал. Но на тот момент у меня мозг взрывался от того, что класс. Класс. А если вы, конечно, то что вы делаете? Нет, ну, ну, у меня тоже психология Зигнад Фрейд, известно. О! Mm -hmm. вот. Что вам еще рассказать? Ну, а куда тебе пожелать начинающих блогеров? Ну, вот, например, я вот начинающий блогер в сфере, возможно, футболкинг какой-нибудь. Mm -hmm. Смотри, ищи разные активности. Ну, я думаю, ты так участвуешь, в конкурсе активности разные. Нужно всегда проявляться, быть на виду. Если ты хочешь быть в сфере, публичным человеком, нужно проявляться. Участвовать в конкурсах, эм, на фестивале ездить. У нас есть Таврида. Все в курсе. Таврида. Кто будет? Ну, вы же еще не студенты или студенты? Вот будете студентами, да, уже на первом курсе можно ехать на тайу Там милья движуха, mm -hmm. прям суперская. Mm -hmm. Mm -hmm. Если ä, ты прям классно готовишь? <laughs> ну, типа, да. А по oh. поводу съемки видео и монтажа ты как? Ой, ты не ко мне, я не умею. Прокачивай. А ты участвуешь в нашем онлайн-демсе? А вообще, кто из вас уже блогер такой действующий нужен? Есть такие? Ну, не совсем больше. Кто-то начинал, может быть, 50 подписчиков там. 20 тысяч было. У тебя было 20 тысяч? Ну, а кому? А ну-ка, расскажи, о чем ты В ТикТоке. В ТикТоке? Да. А что случилось? Просто забросил. По-моему, сейчас, да? Нельзя буквально в ТикТоке. Да. Да, можно через браузера. Слушайте, yes. а вообще, насколько вы хотите быть блогерами? Очень сильно. Какая мотивация? Деньги? Нет. Общение с новыми интересными людьми. Mm. вот общение с новыми интересными людьми. Ну, это же рядом люди. А вдруг есть люди, которые далеко-далеко от меня. Возможно, я с ними даже не увижусь, но вам все же интересно узнать, какие люди. Может быть, храницы разные. Хотелось бы узнать. А есть у тебя такое, что ты хочешь свою точку зрения донести людям? Есть, но, возможно, будут такие люди, которые будут тебя критиковать. Зачем мне это надо? Псеки. Лучше держать свет. <смех> да, но зачем? Мне так что живется. Так а зачем блогером быть? Это уже другой вопрос. В любом случае, если пишут, может, все, скажут, что, что, что Да, подгорела там что-то. Да, да, да, подгорела я в следующий раз... У тебя, тебя грязная сковорода, хотя я буду писать. В любом случае, не писать. Да. Ну вот, очень круто, что ты не останавливаешься, и тебя это не пугает, и ты продолжаешь. Ну, например, негативные комментарии, зачастую, больше чем 80% останавливают начинающих блогеров. блоге. Да, ну, вот. Еще в школе могут э, обзывать в Ко мне как к дурачку относились в школе. Я когда начал снимать, я один блогер в школе был, никого больше не было. Никто вообще ничего не понимал, что происходит. А сейчас я в Министерстве образования журналист. Вот так. Да, и уже ребята так, слушай, а подскажи. А как-то блогерам очень классно быть, если тебя в жизни не слушают. Да, вот, то есть ты, к примеру, общаешься с родителями, да, вот они тебя осаждают как-то. Ну не у всех хорошие отношения с родителями. Давайте так. А родители это самое главное, все это семьи. К маме приходишь, к ней говорю папа, а смотри, а ты, что за говно а, Вот, соответственно, видеоблогерство – это такая классная штука, ты можешь поставить камеру и рассказать нереальному количеству людей свою идею. Тебя никто не заткнет, тебя будут слушать, тебя никто не перебьет. Поэтому блогерство, как такой метод донесения своего, чтобы тебя услышали, у нас же как... Особенно вот дети, подростки, там, ну и люди в более взрослом возрасте, если они не перерастают это, мы всегда хотим доказать что-то, чтобы нас уж слышали. вот, Один из методов блогерства. Потом просто тебя начнут приглашать, как вот меня на встречи, на разные. Я вот уже общаюсь не как человек, который хочет вам что-то донести, кто-то перебил. И потом скажу, и не скажу. Вот. Становишься блогером, становишься авторитетным, за тобой хотят следовать, на тебя хотят походить. Ну, опять же, это в зависимости от цели, что ты хочешь. Если хочешь стать миллиардером, миллионером. Нужно уложить слева. Ну, во-первых, да, уложить. Я вообще вас эм, призываю. Прежде всего, становиться блогерами, чтобы людям рассказывать про добро, про что-то хорошее, про любовь, про взаимоотношения, то есть поддерживать людей всячески. Я выложил видео, у меня подруга есть, у которой Анорексия. Вот, я выложил видео в поддержку девчонок с гульмией, с анорексией, видео набрало ну, немного там тысяч семь просмотров, и девчонки мне писали, что я плачу, спасибо тебе большое, ты меня поддержал, меня никто не понимает. Я раньше очень сильно заикался. Невероятно. Я когда в школе выступал, вот, вот так, ну, урок истории, я подготовился. Вообще жесть. Готовился, параграф нужно ответить, иначе будет тройка в четверти. Нужно исправить. Вот я встаю, спина потеет. Кто-то из вас заикался мне? Да. Спина потеет, мандаш. Ну, такой голос. <свят> <свят> вот. Я, короче, не сказал так ни одного слова, я вот так вот сел, я сказал, я не готов. Вот, я снял видео, как, как я избавлялся от заикания, там 70 тысяч просмотров, люди тоже пишут спасибо. Вы, вы не представляете, я и гадалкам ездил в Сочи. Там очень интересный обряд у них, они берут яйцо, яйцо и водят его по голове, потом его разбивают, а там а нитка. Нет, нет, ну, типа вот так вот, черная энергия, зайка не уйди. Берут они это яйцо, разбивают, в тарелку, а там черная нитка. Говорит, это черная стрела шла. Зайка. А я просто видел так, что там она дырач какой-то просвердила, и запихну, туда эту нитку. Не... И клокольду ходил. Короче, никто не помог. Вот. Делитесь своим опытом, помогайте людям. Вот это важно. А деньги, они придут все придет, это все придет, то есть главная цель, деньги это не цель, можно быть с деньгами, но быть глубоко несчастным человеком. А у вас какой человек, который наставлял вас на ныне, где где Мама. У меня очень хорошие отношения с мамой, она меня всегда поддерживает во всех моих начинаниях. И Я вам так скажу, мне всегда было неинтересно общаться в компаниях, где люди бухают, курят, и вот, вот такая вся тема. Я всячески пытался, вот в школе особенно, с такими ребятами связываться, я ходил на эти вечеринки все и курил, но у меня внутреннее отторжение, короче, было, вот, ну, это не мое. вот у меня отторжение, что вот если с ребятами где-то постою вот так вот, ну, не моё. Я стал искать этих вот друзей в книгах, в Ютубе, стал искать этих ребят. И моими друзьями стали как раз таки люди из книг, люди там с Ютуба. Это вот, к слову, вот что-то спросила поддержка, да? Я просто читал и смотрел, как, например, примеру, Шварценеггер поступил в этой ситуации, где-то отложилось. Потом, хоп я посмотрел какого-то блогера. Опа, М -м -м, можно так поступать, вот. Так. В плане монтажа все сугубо сам. Скачивал редактор, смотрел, ни в курсы ничего не платил. Самое лучшее это если это сам. Вот Я сейчас в связи с текущими событиями стал залипать на мужиков, которые строят дома. Да, то есть есть такая тема строительство домов в лесу. А, это те самые индейцы, которые из глины делают конфетку? Ну, типа того, да. Да, да, да. Строительство домов, мне очень нравится смотреть. Что еще? Лекции ученых, мне нравится смотреть по психологии. Мастер-классы. Да, развлекательные. Развлекательные? Ну, как ленту там это полистать. Ну, то есть нет определенного уровня. Ну, вот у тебя, например, повод, это развлекательное. А Это просто со временем вот надоедает. Ты в один момент понимаешь, что, ну, как бы, что, одно и то же. Mm -hmm. Ну, ха-ха, посмеялся, ага. Я, я, я как бы вам и сказал, день потом пустой. Потом депрессия. Вы смотрите хихикалки, а что дальше? -то? Нужно, нужно, нужно. Я иногда Мартирасянов хочу, да. Да, смешно. Без этого, никак без этого. Давай. Здравствуйте, меня зовут Станислав. У нас сейчас находятся ребята с онлайн-лагеря на связи. И они спрашивают, какую программу вы бы посоветовали для монтажа. Для компьютера это будет видеопад, видеопад на английском. Она очень легкая, можно монтировать видео, 16 на 9. Для телефона InShot. Сейчас я не знаю, что будет с Google у нас, если все хорошо, будет Snapseed для фотографий. И у кого айфоны для, для, для фоток это база арт база арт На английском mm -hmm. Что, может быть еще там есть у нас? Mm -hmm. Если будут, я если... саду да, Ребята, задавайте А где видео? Видеопад и иншот А с кого я? Мне 20 Тринадцато августа где-то снятие. Двадцать с половиной. Получилось что-то заработать на роликах на Ютубе. Я тебе больше скажу, я на Ютубе зарабатывал. Да, да. Активно. Да. Хорошо. Хорошие деньги зарабатывал. Ну, одежду покупался. Вот все, что на мне, это вот с Ютуба. Монетизация или реклама в ролике? Монетизация в Ютубе, а всякие коллаборации, бартер в Инстаграме. Понял. Вот, соответственно, YouTube прикрыли, сейчас что-то... Не, у меня есть, конечно, еще заработок. Но хочется все-таки в медиа. Ну, еще ищу, да. Ну, сложная ситуация. Будем искать. Ну, все получится. Главное, что есть умения, есть навыки. Их можно везде применить правильно. Вот и все. А Обязательно. Во всех. <смех> я Рассказ. рус, я Об Да. Об этом я не слышу. Завязывается правая рутка. Еще один вопрос у нас онлайна. Если бы у вас была возможность научиться за полчаса чему-то новому, что бы вы бы выбрали? За <смех> полчаса. <смех> <смех> Чему-нибудь новому за полчаса. Чтобы что-то взяли и в мозг загрузили, да? да? Так как мне сейчас интересна постройка домов, я бы, наверное, захотел... Как она называется, штука? Плотническое дело. Плотническое дело. То есть стругать что-то, забивать дом. Плотническое дело. Это, Это тоже онлайн. Три главных правила, 3 правила вашей жизни. Три главных правила. Смотрите, быть ответственным человеком прежде всего за себя. Никто за вас не отвечает, только вы сами за себя будете. Пока что родители, окей? Потом будете вы сами. Было бы неплохо, если бы вы эту ответственность взяли бы еще и на ближних своих людей. Тогда вообще так, первая ответственность за себя и окружающих. Это, это касается тоже контента, который вы публикуете. Выложили что-то с матом, ребенок услышал и стал на Чья ответственность ваша? Дальше. Быть активным и заявлять о себе. Заявляйте о себе. Везде участок, как во всех конкурсах. А вот. И третье, слушайте, ну сложновато так отвечать, конечно. Третье. Быть всегда, всегда позитивным. Быть всегда. Да, все, быть позитивным, да. Потому что если вы всегда позитивный, от вас излучается вот эта доброта, вот этот вот, вот это, кстати, мы забыли при что там дальше? дальше. А, вот, будьте книгами, не будьте жвачками. А <смех> yeah. у нас снова вопрос с онлайн-лагеря. Как вы реагировали на то, если вас не поддерживали в этой сфере? Опускались ли у вас руки? Mm, да, в школе было сложно. В школе, когда тебя не понимают, когда смеются, это ну, типа как. Ну не то чтобы болит, а да просто, ну, ты, к примеру, по школе идешь. И видишь, там кто-то шушукается, и в твою сторону смотрит. Что там, он там выложил какой-то пароний. Это тяжеловато психологически. Вот да? Вот была еще очень интересная тема, вот я видел одну девочку, она обсуждала меня с другими, да? Но после школы я шел домой, она такая, о, можно с собой сфотографироваться? И она была первым человеком, который с собой сфотографировался. То есть вот это такие люди, такие интересные, Ну вот эти разговоры они <свят> а, как-то останавливают и наоборот мотивируют? У меня была поддержка от мамы, я с ней советовался и как бы это помогало. Вот, если поддержки нет, то это конечно сложно, по-любому. Может быть есть люди, у которых обратная мотивация, да, тебя обзывают, а тебе хочется, нет, нет. Нет, я вам докажу, что я. А есть люди, которых ну, обзывают, ну и они как бы. Ну и все. Куда бы вы потратили или что бы сделали, если бы у вас было миллион долларов? Долларов? Ну лучше рублей сейчас. На образование, на книги. У меня вообще есть мечта, не боюсь не заявить. Ну, как-нибудь, okay. ну, такую котлету денег, пойти в читайгород, город и купить книг, разных, разных книг, вот такая мечта есть, да. Твердая блажка, или Твердая. Что-то у вас важнее, деньги или аудитория? Это как? Ну, вот, если, допустим, когда государственный да, знали что-то выбрать деньги, или все-таки аудиторию? Я не совсем понял, смотри, я получил очень многое бесплатно, знания, на форумах, на мастер-классах, и я хочу свои знания, которые мне впитался, их передать. Я сегодня у вас выступаю совершенно бесплатно, и вообще, когда меня зовут спикером, я за это деньги не беру. Я уже много где выступал, и, ну вот я бесплатно вот, я бесплатно получил, бесплатно вам даю. Вот закон жизни такой. Если хочешь где-то навариться, на, на вот, где то бесплатно получил, переб... жизнь тебя где-то прижмёт. Нужно отдавать тоже, бесплатно быть, э, как это называется, быть благодарным за то, что вот, ты получил. У тебя был вопрос? Да, у меня был вопрос. Кто из блогеров был как бы вашим полонитом, на кого когда я начинал, это год 2015. Нет, ну ивангай. ивангай. Ну, потому что его все смотрели. Да? Но потом менялись и не. Сейчас у меня уже, естественно, якими Ивангай, уже это ужас, конечно, полный. Да, бы так не сказали. Ну, раньше, конечно, на нем были раз. Ну и на блогерах вот этих смешинках. Сейчас кто? У меня Игорь Рыбаков, Марина Милья, психолог, Вероника Степанова, психолог. Хорошая женщина. Ну слушайте, блогеры, которые доносят интересную информацию, правда, у которых можно научиться их лекции, может быть, спикеры люди. Радислав ну, и еще Ганда тоже смотрите, mm -hmm. интересный. Ну много-много, сейчас не смогу всех назвать, очень много смотрю. Конкретно как, какого-то одного-двоих нет, у меня потоком они идут. Mm -hmm. а, опять вопрос на лайв лагере. А, чем вы занимаетесь в свободное время, какое у вас хобби и коллекционируете ли вы что-то? А, хобби читаю в книге. Езжу в парк, тренируюсь, снимаю видео, медиа, это и моя работа и увлечение. Ну и я вообще люблю, что это своими руками делать ремонт. Вот, я в прошлом году сделал вот сам своими руками ремонт у себя в санузле. Полностью покрасил стены. Эту штуку как она называется? Плитус, плиту все приделал. Вот руками. Любил. Делал а позавчера кошки, стойку, чтобы она выдирала ногтяне. Как, как, как теплочку, мальберт делал. Кстати, из тех вещей, что я делаю руками, есть увьюту ну, в YouTube, у меня. Обучалки разные. Что-то мастерить. Все-таки видео видео да, в отразились как Да, так. да. <смех> <смех> а, дополнение про тот вопрос, что важнее, имелось в виду а, по поводу того, что для вас важнее, допустим, канал на YouTube именно для заработка, для денег, или же он больше идет для себя, и для своего какого-то удовлетворения? <смех> я не знал, что на это можно зарабатывать. <смех> Когда я укладывался, я не знаю, блогеров, ну, кто был у нас? Была у нас Катя Клэб. Макс 100-500, пятьсот, здесь хорошо, и все, больше не нужно. Я не знал, что на это можно зарабатывать. Просто хотелось людям, портфель 500 рублей, ребята! 500 рублей, портфель. Да, да, взять и поделиться с людьми чем-то. У меня обучалки были, как ходить на руках. Взять и передать людям дознание да, в этом. То есть деньги, я потом уже узнал, это, конечно, классно, нифига себе. Ты снимаешь, делишься с людьми чем-то полезным, тебе еще денежка, идет. отлично. Но без денежки никуда сейчас. Георгий, можете напомнить для участников прямого эфира, как называется ваш YouTube канал? YouTube канал называется Жор -ка. Жорка. Жорка, с я, я, меня зовут Георгий, с Жора. А для YouTube, YouTube он же быстрая платформа такая, Жора. Жор. Mm -hmm. у, да, у меня есть да -да. вопросы. Вот у нас как раз-таки стартовал онлайн лагерь «Коникулы с где мы выбрали такую прекрасную смену под названием «РДШ медиа», в которой включается это фото и видео, это СМН социальной сети и дизайн. В принципе, это то, чем обладает блоги. Это все пригодится. И вот у нас, 2310 заявок на этот лагерь, и э, находятся у нас э, там в онлайне эти ребята. Вот что ты можешь пожелать им, они как начинающие блогеры, они пришли с э, запросом, научите писать э, посты, делать контент, э, оформлять э, социальные сети. Вот такой Сейчас за 5 минут я научу вас снимать видео, монтировать, писать тексты, но это что-то специализированное, да? Должно быть мастер-класс по фото, мастер-класс по видео Первое, что вы должны понимать, как я уже говорил, у вас должно быть масло в голове Понимание, что вы хотите до людей донести Видео, фото, редактировать, монтировать Это уже второстепенно, Это можно научиться буквально за неделю, за месяц уже супер Если вы просто будете уметь монтировать видео, фото Будете с ошибками где-то писать, люди вас не поймут, то есть у вас в голове вау, сейчас я расскажу, у меня такая идея, но ты ее просто написать не сможешь, слова на запаса не хватает, не понимаешь, какое слово где-то вот так. Ребят, есть еще вопросы? Просто смотрите, если нужно ну, обучиться монтировать, ну, ищите в интернете, да? По программе для монтажа в Ютубе, как нарезать видеодорожку, аудиодорожку. Как отредактировать. То есть основные а правила золотого сечения. Вот вы все его вам советую выучить. То есть это кадр, что где находится человек. Так, так, тут, тут, не тут. Вот. Правила золо золотого сечения выучите, уже очень легко вам станет в медиа. Уже и листовки будете делать и. Вот такие всякие презентации. Тут правило золотого сечения. То есть тут BMS, BMS, BMS. Все симметрично с этих сторон. Одинаково. Пропуск, тут пропуск. Между этими пропуск. Правило золотого сечения советую Пока выучить. А, а там уже будут смежные темы, на которые можно переходить и выучивать. Вот Смотрим, что у нет, просто в жизни? Ну, конечно, конечно, здесь хочется, чтобы ровненько все было, четенько. Но если отклоняешься от курса, если хейтили, захейтили, это такая же жизнь. Нужно этот, этот рубеж перейти, ты просто пойдешь дальше, а хейтер этот вот так вот, как корнями врастет вот так вот, ты, у тебя получается, ты, а давай... И дальше пошел. То есть, да, было бы, конечно, неплохо, если бы все шло так, как мы хотим. Перфекционизм, там, вау, я иду, иду, никто не обзывает, идем так как через два дня. Вот, ну, такое К Перфекционизм, ну да, нужно стремиться, нужно понимать, что жизнь, она, конечно, разная. Отлично. Спасибо большое. Давайте поблагодарим за прекрасное выступление. Наше мероприятие подошло к концу. Сейчас у нас будет возможность сделать общее фото. Вот, до новых встреч. Спасибо, что пришли. Пока-пока.